Дорогие друзья, благодаря компании New Millennium сегодня моя команда третий раз за этот год собралась на острове Кипр. Я очень счастлива за них. У меня очень много партнеров вышли на вознаграждение, с чем я их всех поздравляю. В моей команде очень много стран. И Лондон, это Англия, и Прибалтика. В особенности Казахстан я хочу всех поприветствовать. стар. Добрый вечер, дорогие друзья. Я Алла Бергин Живу в городе Алмата. это южный город Республики Казахстан, южная столица Республики Казахстан. Сам я творческий человек, деятель Республики Казахстан и пожелать им еще более обширного такого развития и Украина, которую я тоже приветствую. Она тоже у нас на Кипр приехала. Доброго времени суток, уважаемые партнеры New Millennium Center Ltd. Также те партнеры, которые сейчас находятся на данный момент на северном Кипре. Благодаря компании New Millennium Center Ltd. Меня зовут Зинаида Мельник, я из города Одесса. Украина в компании New Millennium Я год. Партнеры, которые действительно хотят изменения, улучшения в жизни, которые готовы делиться этой программой. Для большинства людей в мире в целом, эта программа приносит очень большие, счастливые, радостные моменты. Влюбилась в эту компанию, когда я разобралась полностью в маркетинге, я поняла, что это, такого нет предложения, я не встречала никогда ни в интернете, ни на земле. Это очень денежный маркетинг-план и низкий поклон тем разработчикам, маркетологам, которые предложили в компании этот маркетинг. Здравствуйте, меня зовут Айгерим Шалдыбаева, и сейчас я нахожусь на Кипре. Я работаю в компании New Millennium, где компания дает возможность нам за короткие сроки приобрести недвижимость на северном Кипре в размере 128 тысяч долларов. Добрый вечер, дорогие друзья, дорогие партнеры нашей компании New Millennium Center Ltd. Меня зовут Владимир Демиденко, я из кривой Рога. С июня месяца являюсь партнером нашей любимой компании – Приехал сюда, чтобы увидеть успешных людей, пообщаться с ними, увидеть все своими глазами, увидеть жилье, недвижимость, которая здесь строится, что это все реально. Мы посмотрели недвижимость здесь, вот на местности в районе Кирении. Да, все чудесно, прекрасно, великолепные здания, очень интересная инфраструктура. Эти домики, как игрушечные, стоят, и люди в них живут. Мы смотрели сначала по картинкам и не верилось, что когда-то мы посетим и по походим по этим улицам и будем смотреть эти домики. Все прекрасно, очень хорошее качество строительства, предложения очень лояльные, такие, которых мы никогда не можем, люди не могут даже мечтать у нас на Украине, то, что предлагают здесь застройщики. Друзья мои, хочу сказать, что первый раз, когда я приехала за покупкой недвижимости, мне показали многих застройщиков в готовом виде то, что я себе хотела приобрести. Я приобрела одну из компаний, а их здесь очень много. Очень-очень много, я их просто не буду перечислять. Вы приедете, сами убедитесь. Большую часть нашего времени, которое мы проводим здесь на семинаре, у нас проходят туры по недвижимости. То есть мы посещаем города. Посещаем те объекты, которые готовы сдачи или, допустим, они в застройке, и мы можем дешевле их приобрести. И мы можем сравнить каждый город, кому больше нравится архитектура города, потом строение, которое предлагает каждая из компаний. И когда вы выходите на достойные вознаграждения, компания перечисляет именно в ту компанию, от которой вам понравилось жилье. Поэтому будьте уверены в том, что вы здесь достигнете того, о чем мечтаете, к чему идете. Все у вас получится. Будьте уверены в этом на 100%. На Кипр я приехала уже третий раз, второй раз я приехала на семинар. В этот раз семинар был такой более как по-семейному, такой интересный, немного людей, такие все доброжелательные, опять же казахи с Украины, я уже привезла группу познакомиться, увидеть, влюбиться в этот остров. Ну, собственно, у меня и получилось. Девочки, конечно, вышли с самолета, с трапа самолета, увидели этот остров, начали вдыхать этот воздух свежий, экологический. И после того, как мы еще сходили на море, то, конечно, было впечатлений очень много. Ну и так далее. Мы ехали по трассе, посмотрели... Объекты, знакомились с недвижимостью, познакомились с руководством компании. Просто не передать словами. Эмоции переполняет. Ребята, здесь просто классно. Здесь райское место. Здесь идет такое строительство на любой вкус. Начиная там от однокомнатной студии и заканчивая крутой виллой. Все, все в ваших руках. Я для себя уже принял решение. Мне здесь очень нравится. Буду все делать для того, чтобы осуществить свои мечты. У меня уже есть хорошая команда за эти три месяца, которая поверила мне. Три человека приехали сюда со мной, они тоже под впечатлением. Абсолютно по-другому сейчас начнем строить бизнес, потому что нашей компании, ее партнерам можно доверять. Нужно давать информацию людям, потому что... У нас много людей, нуждается в жилище. Причем здесь можно заработать на это жилье без ипотек, без кредитов. Все навсего давая информацию людям о прекрасных таких возможностях. А жизнь на Кипре, ну, райская жизнь. Что погода, что море. Ребята, здесь гранаты э, растут так, как у нас там дикие абрикосы в Украине или алыча. Я пришел в компанию Немиллениум Центр Ltd в этом году, 2019 в феврале месяце. За короткий срок я достиг хорошие результаты. Это благодаря моим спонсорам, партнерам моим, моей команде. Я достиг острова победы уже вот чуть-чуть я Бог даст получу свой первый результат я быстро начала продвигаться по столам на сегодняшний день я встаю в шестом столе и может быть хотелось бы немножко побыстрее но вот так как получается на сегодняшний день это единственная компания мирового масштаба, которая дает уникальную возможность изменить жизнь каждому человеку и приобрести здесь недвижимость. Когда мне говорили о сетевом маркетинге, я всегда как-то с недоверием сначала относился, потому что через артистов можно выходить на больше людей, больше количество людей. Как-то надеясь на это, меня начали звать в разные компании с разными э, условиями, с разными результатами. Но как-то мне приглянулась и эта компания. Я с советом моего друга, э, спонсора прямого, моего, брата моего, я э, параллельно вести э, свой бизнес в сетевом маркетинге инвестиционно-строительной компании New Millennium. Мы в этом году, в июне месяце, тоже очень, думаю, это радостные события. 24 человека из Казахстана, именно города Алматы, приобрели свои первые недвижимости в Северном Кипре, именно в городе Искеле. Майонеля сидит, смотрит и говорит, а я тоже хочу. Я говорю, так поехали. И она еще только впервые пришла на презентацию. Мы тут же поговорили с Валентиной Чаловой, купили билет и поехала она с нами. То есть это все вот произошло спонтанно. Она не пожалела ни одну секунду. Она приехала в восторге. Ото всего, от гостеприимства, от природы, от экологии, от, э, от того, от питания, от продукты, какие очень вкусные. Э, недвижимость ей очень понравилась. То есть человек, который моментально принял решение, и она уже, мы по приезду, будет регистрироваться и э, входить сразу уже в большой стол. Поэтому те люди, которые сомневаются, отбросьте все сомнения, приходите в «Миллениум». Не пожалейте ни на одну секунду. Супер, здорово. Компания настоящая, компания будущего. Здесь можно решить все свои финансовые вопросы, жилищные вопросы. Очень многие люди и партнеры даже устраивают свою личную жизнь. Поэтому все супер, все здорово. Никаких подводных камней. Это правда. Партнеров призываю быть на таких семинарах, не пропускать, привозить сюда свои команды, своих партнеров. Это вам даст огромное развитие, правильное развитие и правильное построение структур. И, естественно, это приводит к результатам по доходной части и по приобретению недвижимости. Недвижимость можно приобретать. В любой стране мира, но на данный момент идет именно развитие Северного Кипра, и поэтому мы здесь приобретаем недвижимость. Цена на недвижимость намного ниже, чем по всей Европе. Поэтому здесь люди, приобретая свою недвижимость, работая в New Millennium Center Ltd., они развивают здесь еще плюс к 128 тысячам, которые они получают по ихнему труду, по их действиям здесь пассивный доход. Больших всех благ. Поэтому приглашаю всех вас, не бойтесь, компания настоящая, компания достойная того, чтобы здесь быть, финансировать, чтобы приобретать именно недвижимость на Северном Кипре и жить достойно в райском этом уголке и наслаждаться жизнью. Хочу Выразить большую благодарность своим спонсорам, в первую очередь, это Валентине Чаловой, Тамаре Власовой, друзьям из Казахстана за прекрасное проведение тренинга, а также партнерам-застройщикам, которые нам предоставили такую информацию. Это и «Монолит», это и другие партнерские компании. Созидайте, творите, любите и рассматривайте каждую возможность компании New Millennium. Если вы хотите стать успешным бизнесменом, то добро пожаловать к нам в New Millennium. Удачи вам всем!